С 1 по 4 марта в экспоцентре на Красной Пресне будет проходить выставка «Мир климата». Мы ждали этого два года, пандемия внесла свои коррективы, но все же это случилось. Готовы вам представить наши огнезащитные материалы для вентиляционных систем. Приходите к нам на стенд, будем рады вас видеть. И, конечно же, не оставим без подарков.